здравствуйте дорогие друзья меня зовут Наталья я хочу представить вам компанию SFI и начинаю записывать для вас уроки по работе с компанией первый урок будет регистрация я решила не делать один большой длинный ролик по урокам для того, чтобы вы всегда могли вернуться. Короткое видео всегда лучше одного большого. Итак, сразу хочу предупредить. Компания заявляет, что она бесплатна. Все, регистрация действительно бесплатна. Но с какого-то месяца, со второго, может быть, с третьего вам придется ежемесячно платить не больше 30 долларов в любом сетевом маркетинге. Да? Итак, давайте перейдем к уроку. Проходим по реферальной ссылке. Допустим, вот под моим видео есть реферальная ссылочка. Также, кто вам даст. Попадаем мы на страничку. Пишем имя все латинскими буквами. Пишем e email, повторяем email, пароль, повторяем пароль выбираем страну у нас российские ищем Россия Русской Федерации Окей. начните сейчас все на этом регистрация закончена что самое главное что самое необходимое для вас сейчас это набрать Versa вот Прочитайте как, что здесь. Ознакомьтесь. И GO. Идем. Значит, у вас страничка с красными закладочками. Нажимаем, проходим по каждой закладочке. Внизу кнопочка. Я изучил информацию на этой странице. Когда она станет активной, нажать. Это дает вам по одному вертопоинту. Зелененькая кнопочка. Нажимаем. И проходим обучение. Здесь 30 уроков на, 3, на каждый день. Итак, вам нужно набрать Первые 24 часа после регистрации 500 версопоинтов. Тогда вам компания дарит еще 200 и вам будет легче. Вы читаете урок, изучаете его и внизу небольшой тест. Отвечаете, получаете 15 версопоинтов. На этом урок регистрации я закончу. До скорых встреч!